Всех приветствую на канале Техорбита. И это видео у нас про ботинки. Чей туфля? <свят> Мое. Спасибо. Конечно, шучу. Про 3D-печать. Но связано с ботинками. Маленькая предыстория. У супруги, как бывает на многих женских туфлях, отлетела набойка. Я пошел в обувной ларек, и спросил у них набойку. Там мне сказали, что набойки они не продают. Показали мне лист типа такого каучука. Говорит, мы из него их вырезаем. Другого варианта нет. Заводских набоек нет. Но жену такой вариант не устроил. Ей надо, чтобы ботиночки цокали. И тут, конечно же, рождается вариант распечатать набойку на 3D принтере. В программе Autodesk Inverter я разработал набойку в соответствии с формой, которая должна быть, и отверстиями, и распечатал набойки из PET-G пластика. Почему из PET-G? Как я подошел к выбору материала? Во-первых, набойки, как и подошва обуви, трется и стирается об асфальтовое покрытие. Следственно, нам нужен пластик, который плохо обрабатывается напильником. Так как если он плохо обрабатывается напильником, значит он плохо стирается. АБС у нас очень хорошо обрабатывается напильником, сразу не идет. У меня есть также нейлон, самый бы подходящий, конечно, вариант для набоек, но он у меня, к сожалению, белого цвета. И в итоге пришлось остановить свой выбор на ПДЖ-пластике. Он довольно сложно обрабатывается напильником, то есть плохо очень поддается. Ну и заодно для эксперимента проверить, насколько его хватит. Сейчас мне должен прийти черный нейлон, и если уж PG быстро сотрется, я эти же набойки распечатаю из нейлона, и тогда они уже должны прослужить будут намного дольше. Но все выясним в ходе эксперимента. Сейчас я эти набойки прикреплю на данные ботинки, и через неделю использования обуви посмотрю, что с ними стало. Ну и, конечно, покажу вам. Сейчас, как видите, протектор я сделал на них, ну, типа таких кругов. И вот это вот видно, то что вот это вот торчат поддержки. Я их еще не отделял. Не знаю, насколько они хорошо отделятся. Ну, если отделяться плохо, то пусть служат лучшим сцеплением с дорожным покрытием. Но все-таки надеюсь, что хорошо отделятся и внешняя сторона набойки будет выглядеть красиво. Ну вот вроде более-менее, более-менее отделились поддержки, но так как они будут у нас ходить по асфальту, то большой надобности в красоте здесь нет. Набойки, как и заказано, у нас цокают. Так что все пожелания супруги мы выполнили. Осталось только установить их на свои места. Отлично, как тут и было. Набойка зашла хорошо, плотненько. Но она у нас все равно вынимается. Так что что мы сейчас сделаем? Вот, вот этот штырек. И тут специально я сделал, чтобы он заходил вот в это вот отверстие. Клеить набойку намертво, я думаю, нет смысла, потому что. Вдруг, если придется заменить, потом выкорчевывать ее, если сюда намертво его вклеить, все штырьки вот эти, они останутся на своих местах, и их потом только высверливать. Зачем нам это? Сейчас я капну сюда термопистолетом и прикреплю набойку вот к этому штырю. Так что при надобности, при следующей замене, ее будет несложно отодрать. Так вот, старая набойка поношенная, которая не потерялась. Давайте попробуем ее отодрать. О, ой, она тут даже не держится. Не знаю как. И она тоже не потерялась. Вот так вот выглядит родная набойка в мусор. А сюда мы прикрепим нашу распечатанную набойку. Все, разогреваю термопистолет и креплю набойки. Так, термопистолет у нас разогрелся. Клей, опять ее красоты, так без фанатизма наносим клей не очень много. Отлично. Первый готов, второй готов. Итак, при помощи 3D принтера мы восстановили набойки, проверяем, не пропало ли у нас цоконье. О, еще как цокают. Итак, это уже вторая часть. Прошел практически месяц со дня съемок, когда я распечатывал набойки для этих ботинок. И чтобы быть более честным, давайте посмотрим. Вот галереи. Вот видим фрагменты видео. Это материал для первой части. Давайте посмотрим дату, когда снимали. 20 октября 2021 года. Давайте вот другой файл. 20 октября 2021 года. И давайте посмотрим, какое сейчас число. Алиса, какое сегодня число? Сегодня в Нефтегорске 17 ноября. Вот, сегодня 17 ноября, без малого месяц. Все это время жена пользовалась ботинками в обычном режиме, то есть работа, магазины, ну как и у всех. Видим то, что на набойках есть выработка, но рисунок протектора под ноль не стерся. И в целом набойки остались совершенно целые, то есть они еще довольно долго прослужат. То есть из материала PG можно смело печатать на бойке. Мы знаем то, что у нас материал PG, он боится высоких температур, размягчение идет при 70 градусах и прямых ультрафиолетовых лучей, то есть солнца. Но так как ботинки осенние, используются они обычно уже в прохладное время года, весна-осень, и прямые солнечные лучи по факту на них практически не попадают. То есть это еще одно практичное и полезное дело по использованию 3D принтера. И кстати, эта же бизнес-идея легко можно делать на заказ. А если сделать набойки из нейлона, то мне кажется, быстрее ботинки разорвутся, чем сотрутся эти набойки. А мне на этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте нажать на колокольчик. Всем пока.